Здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам, как создать свой Ultima Wallet. Для начала установите Ultima Wallet на ваш смартфон. Затем запустите Ultima Wallet и ознакомьтесь с руководством по установке. Нажмите Create New, чтобы приступить к созданию нового кошелька. Придумайте и подтвердите ваш шестизначный ПИН-код для доступа в приложение. Также придумайте и подтвердите транспортный ПИН-код. Запишите сгенерированный персонально для вас 64-значный приватный ключ без ошибок и нажмите превью. В открывшемся окне ваш приватный ключ в текстовом формате и в виде QR-кода. Обе версии ключа вам необходимо отсканировать и распечатать. В случае утери приватного ключа восстановить кошелек будет нельзя. Убедитесь, что данные надежно сохранены и нажмите «Create new». На экране проверки нажмите «Scan QR». Данные также можно ввести вручную. Отсканируйте ваш ранее распечатанный приватный ключ в виде QR-кода или введите его вручную. Ваш Ultima Wallet успешно создан. Осталось только активировать главный кошелек. Чтобы активировать ваш главный кошелек, перейдите в раздел настроек и нажмите «Логин» в конце списка. Введите адрес почты и пароль от вашего аккаунта UltimaFarm. Ознакомьтесь с условиями соглашения и нажмите Sign in. Вернитесь в раздел настроек и нажмите Setup Main Wallet. Нажмите на Use Main Wallet. Поздравляем! Ваш Ultima Wallet успешно активирован.